Всем привет, дорогие друзья! Лёня, передай привет всем! Привет. Короче, едем отдыхать в отпуск. Мы направляемся. Сейчас пока куда, Лёня, едем? В Конаково. В Конаково, Валдай, да. В да, потом на Валтай. Сейчас мы покажем в Конаково, как переправа. Вы не переключайтесь, ребята. Может, кто не видел переправу, я такая, ребята, переправа, кстати, я первый раз тоже буду пойти перепроверять. Молдить. переправа. Водители. А? Выседет Угу запретная зона написано вот такая переправа Боржа Сейчас, ребятки, мы наблюдаем собственно сам переезд автомобилей. Сейчас я вам покажу, ребятки, поближе. Вот это. Как в советские времена. Заряжают. короче 9 машин помешается шкафы это чуть-чуть другое но у вас тут пространство по-моему предостаточно стыковка Проезд скось стоит. 15 рублей. Вот. А дети бесплатно? Да. Ничего вот. ну, тебе понравилось? Да. А? да. Прикольно, да? Угу. В общем, короче, сейчас ждем друга Леньку. Сейчас он переправится с той стороны. Мы вперед уехали. Вот. И мы дальше при... поедем, короче, ребята. Так что ребят, не переключайтесь, смотрите нас и у нас очень большое будет путешествие, ребят. Впереди много рыбалок, вот посетим Кольский полуостров, покажем вам красоту Кольского полуострова. То. Все, ребятки, ждите. Прикольная лодочка такая СССР. Блин, сейчас темно, ребятки уже. СССРская. Да. да, СССР-то. Да. Да. Ну и как переводится это? <связательно> <связательно> а вот э, я не знаю. Очень много зло. Ребятки, знаете, что такое СССР? Напишите в комментариях, кто знает. Все, ребятки, мы добрались. Костик, как ты? Дорога Хорошо. тебе? Хорошо. Как добрался? Дома, Дома, дем, нормально? Нормально. Я, наверное, обратно тоже попалки поеду. Поплатки. Все, мы у а Лене, короче, сколько, в гостях. Кстати, стоит. Паш, привет, передавай подписчикам. Привет. Так, ну вот мы сейчас, короче, добрались немножечко. Отметим по пару стопочек и спать, да? Да. Завтра в путь, ребята. Завтра едем в сторону Мурманска. Сейчас ночь, снимать особо не пришлось. Все, всем пока. Ну отметим, а вы не переключайтесь и ждите продолжения. Ох, красота да ага. не москвич по москвичку да, мужик 100%. даже остановился тоже смотрит там ох еще рафик смотри ага. хорошая Пошли машина рафик. почему не стали их делать О, вообще а я нету, блять я даже не знаю что это. Ераз? Да. армянский автопром а да? знаю знаю переводится да. с армянского я раз это Ереванский автозавод был, а с Армянского первого мечта. Федера. Так, ребятушки, мы уже у озеро Ельмень. красоты ребят такая красота ребят озеро Ильмень. ох какая галечка ребят супер а какой она протяженность не помнишь а? протяженность этого озера? 72 длина 53 ширина километр да, да. обалдеть По жене привет передавай. Привет. Трезвый скажи. <свят> вот так вот у нас, ребята. Движемся дальше, в сторону Мурманска. Поселок Умба. Будем ловить горбушу, пробовать.